Доброго всем дня! Сегодня я бы хотел поговорить с вами о завещании Гравита. Дело в том, что оно имеет гораздо более глубокий смысл, чем это можно увидеть на первый взгляд, и является очень сильным ключом к исправлению, к исцелению ситуации на Земле. чтобы об этом корректно рассказать я начну с более обширных вещей потому что любое узконаправленное знание является всего лишь одной деталью пазла в общей картине мира и применение такого недознания может очень сильно отразиться негативно отразится, естественно, на ситуации в целом. Итак, наша жизнь строится на базе двух сил, которые в религиозном смысле, хотя религию уже в принципе не воспринимаю, но для понимания большинства эти названия все-таки несут смысл. Так вот, у них эти силы называются Бог и Дьявол. Они же любовь и отделение, разделение. Они же рост и деградация. Они же созревание и гниение. Это две силы, без которых, в принципе, жизнь на земле невозможна. Дело лишь в их балансе. Даже элементарный, элементарный смысл жизни, если бы вы жили, к примеру, как сыр в масле катались, вот все у вас есть, не к чему вообще стремиться, нечего больше захотеть, потому что все есть, все пробовано. То есть это жизнь без сопротивления. Не к чему стремиться вообще, незачем шевелиться вообще. Э -э, такая жизнь в принципе невозможна. Это я говорю к тому, что сила, которую называют диавал, «ди приставка, как в слове диафрагма, это отделяющая. Отделяющая от воли. Есть сила созидания, которая называется воля Ра, и есть сила дьявол, которая переводится как отделяющий от воли. Те, кто находится под дьяволом, они называются невольники, то есть они живут не по воле Ра. Так вот, повторю, что все дело в балансе и в мере. Эти силы в идеале должны находиться в соотношении, которое мы знаем как золотая пропорция или число Фибоначчи, или коэффициент Фи, как хотите его называйте, которое равно 0,618. Коэффициент я имею в виду. То есть сил созидания должно быть 62%, сил разрушения должно быть 38%. Сейчас, как вы понимаете, мера нарушена... Настолько сильно, что возникла действительная угроза уничтожения всей Земли. Эта угроза просматривается через уничтожение единственных проводников воли РА. Это единственная раса, которая имеет гоплогруппу r 1 a 1 и р 1 б 1 То есть мы с вами Энергонная структура нашей крови 16 канальная Больше ни у кого такой нет Вот перед вами картинка Посмотреть энергонные структуры Разных народов Так вот Единственный Приемник воли Ра Единственный, кто может ее услышать и распаковать это наш народ и на нас сейчас лежит очень большая ответственность Наше сознание сейчас естественно отравлено зомби-системой но дело в том, что космосом Объявлен приказ об откате этой системы. Гравиту приказано прекратить ту политику, которую он вел, и убрать за собой все фекальные массы. Он должен устранить последствия своей деятельности. Что он и сделал с помощью своего завещания. Просто его нужно правильно понять. Еще один нюанс. Без гаплогруппы R1a и R1b Земля полностью отделяется от воли Ра. Абсолютно полностью, потому что больше эту волю услышать будет некому. Земля самоликвидируется как гнилое яблоко, просто ее сожрут, и она пойдет в утиль. Естественно, такого расклада космос не может допустить, потому что в материальной Вселенной все детали тесно взаимосвязаны. Попробуйте вынуть из автомобиля своего, из двигателя, одну из важных запчастей. И вы увидите результат. Точно так же все работает во Вселенной. И в галактике, и в Солнечной системе. Если исчезает Земля, то естественно схлапывается Солнечная система, что приведет к коллапсу в галактике и очень сильно отразится на всей Вселенной. Такого космос допустить не может, я имею в виду разумную жизнь в космосе. И поступил ультиматум на откат этой системы. Оформлен он был в виде завещания гравита. Завещание ⁇ это наша гоплогруппа в нем названа. Советские мужчины и советские женщины. Что значат эти понятия? Проводник воли Ра уже находится в служении своему роду, богам и силам созидания. Поэтому слово мужчина это обозначает буквально, что это человек, чий на муж на службе рода. Он уже живет не для себя, поэтому его поддерживают все боги, все силы созидания, и поэтому он является сотворцом реальности, которая есть у нас, вот физическая реальность на земле. Все остальные этой реальностью просто пользуются. Но морок был доведен до такой плотности, что пользователи реальности, которую изготовили мы, сказали, что мы теперь будем жить по их правилам. Так вот, эта система откатывается. Приказ пришел на все уровни и Завещание Гравита само содержит в себе вот такой вот смысл. Значит, на земле вот в ночь Сварога за последние вот эти 400-700 лет правили темные Грегоры, которые которыми руководил сатана. В общем, он их создал, он их запитал, то есть подключил к ним практически все население Земли, все человечество. И мы как батарейки для этих эгрегоров. Эгрегоры же управляют нашим сознанием, раскидывают ложные цели, и замутняют рассудок. Это вирусная отрава. И как бы быстро эти эгрегоры уничтожить нереально. Потому что зомби-население, которое еще совершенно не понимает, что к чему, оно является сейчас преобладающим в численности. И пока они привязаны к этим эгрегорам, все это будет бесконечно. Так вот, эти эгрегоры работали очень интересно в отношении носителей морока, то есть невольников. Те, кто навязывали на планете Земля вот эту всю зомби-систему, ее обустраивали во, во благо себе, они излучали вот, это вот, вот эту вот гадость, но тот закон, который повсеместный закон пространства, что излучаю, то получаю, вот внимание, сейчас я скажу самое главное, что не что не видно на первый взгляд в завещании Гравита. Вот этот принцип, что излучаю, то получаю, он был в хлам сломан. Вот этот боец Морока, который, ну, допустим, жирный чиновник, который через совесть переступает каждый божий день, вот по идее он излучает воровство, грабеж, вот это вот, отбирание, унижение. Почему к нему не возвращается обратка? Что излучаю, то и получаю уже Так вот, дело в том, что сила этих эгрегоров была направлена на блокировку обратки. Невольник, излучая Мерзость каждый божий день, всю свою жизнь, не получал ответа пространства на это действие. Потому что стояла блокировка, которая запитывалась эгрегором, который принадлежит сатане. Так вот теперь сатана сказал, что воля советского мужчины и советской женщины должна быть неукоснительно выполнено, при невыполнении невольник должен быть отправлен к нему путем лишения живота. Ничего личного, там так написано. Так вот, теперь, когда советский мужчина и советская женщина, человек на службе рода, Живущий на территории Советского Союза и который сознает, кто он есть и для чего он живет, когда он выдвигает требования или волеизъявления, обращаясь к невольнику. Ну, к примеру, это слуга народа. Так называемый, естественно, в трехстах кавычках: это как бы депутат, допустим, да. И его требования не выполняется, у него отключается блокировка на ответ реальности. И он получает разово, единовременно, ответ за все свои гнилые излучения, которые он, вот, вот то, что он как бы фекальным там работал всю жизнь, и ему обратка не прилетала. Теперь все накопленное за всю жизнь на него обрушивается в одно мгновение. Он в буквальном смысле уничтожается. Добавлю, что я слышал от многих видящих, что в противоположность китайцам, у которых есть поговорка «Не дай вам Бог родиться», в эпоху перемен наши души стояли в очереди на воплощение именно вот в это время потому что это самый яркий жизненный опыт который возможен вообще в принципе в любых мирах потому что такого отделения всего от всего человека от человека человека от бога от природы от всего пространства полная автономка это опыт жизни которому противоположность полное небытие абсолютный покой безжизненность и вот это вот самая яркая жизнь которая в принципе возможна во всех мирах так что жалобы по-моему, здесь вот на такую вот жизнь они, в принципе, неуместны. Пока есть, как бы это сказать, претензия к первоисточнику – это суицидальное поведение, то есть саморазрушение в буквальном смысле. Если у нас есть претензия к абсолюту, к тому, кто все родил, кто разделился, чтобы разбиться на спектры, чтобы вот воплотить все вот это многообразие себя, чтобы через нас познавать себя во всем многообразии. Вот претензия к нему это это кирдык, это катана Харакира реально. Поэтому пока есть внутри злоба, гнев какая-то какая-то вот жажда мести это это пустая пробуксовка сейчас о плане действий по исправлению ситуации в которой мы сейчас находимся это надо будет сделать именно внутренним волеизъявлением ну и немножко пописать бумажки первое что нужно сделать если вы не читали материалы по правоведению, если вы совершенно далеки от этой темы и не изучали вопрос, то есть очень хорошие группы по этим темам. К примеру, «Рассвет правды» или группа Андрея Топоркова «Возрожденный СССР сегодня». Направьте свое внимание туда, у вас это займет не больше недели, потому что все мошеннические схемы мирового правительства уже давно раскрыты. И обо всем уже рассказано просто в подробностях, разжевано. Все это вы увидите. Так вот, выберите себе цель, будь это банк, или это правительство области, или это правительство эрефии в Москве. В общем, выберите одну из целей, но с намерением, что вы эту структуру сейчас будете исцелять. Не уничтожать, а именно исцелять. И при этом вы будете глубоко уважать их право выбора. Дело в том, что большинство пиджаков, которые сидят вот в этих вот мягких креслах, в кабинетах, они, естественно, невольники. Большинство это, я мягко сказал, почти все, почти все. Так что все они попадают под завещание гравита безусловно. Можете своими словами, можете из правоведения взять какие-то тезисы, изучить, какие законы нарушены, как они нарушены, какие законы, коны и каноны не исполняются, потребовать их исполнения. Также имеется возможность, как вот в правоведении это звучит, Применение прямого акцепта. Это означает, что вы, допустим, если на улице встретили, ну, к примеру, полицейского, который решил, что у него есть власть насильничать, ваши слова, что вы являетесь советским мужчиной, к примеру, для него являются Абсолютной истиной на данный момент Если у него есть какие-то сомнения Это его проблемы Доказывать, что вы не верблюд Вы никому не обязаны То, что вы верблюд Он должен доказать вам Если он этого не понимает То он, естественно, попадает под завещание Гравита К тому же Он по всем признакам Не является разумным существом это робот, который живет только по должностным инструкциям. И, как я уже сказал, при всех вот этих действиях нужно сохранять равновесие внутреннее. Если вы в гневе или из чувства мести, или из чувства жадности делаете то же самое, то завещание Гравита не может быть исполнено, потому что вы на данный момент, в данную секунду, не являетесь человеком. То есть вы не творец, вы разрушитель, потому что у вас чувства и эмоции направлены на разрушение. Еще один очень важный момент – если, к примеру, вы составили волеизъявление, написали его, позовите, пожалуйста, к себе домой, или сделайте это через скайп, через видеозапись, через телефон, как вам будет угодно. Это нужно синхронизировать еще с несколькими разумными человеками, мужчинами, женщинами. Дело в том, что воля троих равна воле Бога Вы это, наверное, слышали Резонанс троих человек, держащих внутри себя единый образ равна силе 49 человек Это трех А если вас будет больше, это будет еще эффективнее Поэтому, если вы написали письмо волеизъявления, требования, то позовите к себе друзей или свяжитесь как-то по-другому с ними и зачитайте вслух, чтобы они ни на что не отвлекаясь, слушали, как вы читаете. Когда вы читаете, вы этот образ распаковываете в пространство. И синхронно с вами этот образ держат, потому что они же слышат И синхронизируются и во времени, и в звуке, и в смыслах, и в эмоциях, и в чувствах с вами Один читает, двое слушают, и все они держат этот единый образ, который возрастает на несколько порядков И тогда это действие будет предельно эффективно от этого увернуться не может уже никто. И такое письмо, когда вы отправите, обычно Эрефия отвечает где-то через месяц. Но вот в пределах этого времени ожидайте или исполнения, или некролога. Им нужно будет сделать один выбор. Или они теперь переходят в служение обществу, именно в служение. Потому что все же в нашем мире рано или поздно возвращается. Они использовали и эксплуатировали общество всю жизнь. Теперь обраточка прилетает и они теперь должны всю оставшуюся жизнь служить этому обществу, забыв про себя. Это и есть максимально разумное действие, которое только может быть для них. Всего вам доброго. Победа будет за нами.